Давайте, 3000 лайков, включаю камеру, все. Так, сейчас продумь свои очечи. <смех> Меда у меня с собой нет сегодня. Жена, у нас мед есть? Есть. Мне надо лоб медом помазать. Широко, широко встаньте. Сыпятся, сыпятся. Мы сыпемся.